игра двух лучших команд чемпионата двух фаворитов чемпионата да. в будущем я не сомневаюсь двух лидеров чемпионата но настолько неприятно то что никакого ажиотажа вокруг этого матча нет то есть я думаю я подозреваю что завтра будет совсем немного болельщиков на трибунах я хочу очень сильно ошибаться С точки зрения баскетбола да, на завтра ожидает интересная игра то есть это с борьбой с интригой Матч «Сфера», но я все-таки склонен считать, что это не яма. что Это просто связано в первую очередь именно с недонастроем команды. Это чисто психологические факторы. да. И завтра у «Будивельника» будет очень хорошая возможность доказать это. Я думаю, что он даже докажет это. «Химик» попадает в ту же самую ситуацию, в которой был «Будивельник» до матча «Сфера». Да? Команда обыграла, выиграла первые три матча, обыграла «Днепр» «Азот» с невероятной разницей в счете, хотя проблем у «Химика» тоже хватает. Да, у команды «Карлис Мужник» смог построить хорошую защиту, да, команда очень хорошо бежит, но при этом есть также проблемы взаимосвязи отдельных игроков, там, первых пятых номеров, например. В то же время «Будивельнику» нужно срочно получить какую-то сатисфакцию. За поражение в Запорожье. Ну, я думаю, что завтра ребята из Киева просто выплюнут легкие, но они возьмут свое. Я так думаю, что очков 10-15 завтра в пользу Киева. Витископ. Спортивное видео.